Всем привет, ребят! Сегодня мы будем играть Завесичевый Тунц. Месть чувичка этого, который все пожирает. Вот он. Колликшеньк. На жилешку похожа, как ладно. Завесичевый Тунц. Месть чувичка. О, oh. это уже кое-что новое. Кстати, ребят, кто не любит, кто любит енотов, ставьте лайк. Ладно, все, хватит, хватит. блин походу неправильно так жаль теперь все ясно <coughs> опа чат блин у меня жалкая ноза стала вот тоже ставьте лайк. или пишите коммент ну усталка жалова а дальше что ребята вот 84 процента нравится этим игра а 80% на 3% больше, чем у первого визитора. Так, теперь надо нам сожрать вкусы. Так, это зажигалка у нас, значит. Блин, бревно еще надо. Так, а теперь еще... А курс, иди сюда. Поешь хоть немного свежей еды. Сейчас сожрем этого минифика. Опа. Готов, получай. О себе, аж хвост отвало, -мо Бедный Нигер. Так. Не так, он пришел проверить. Так, сама папа блин. Прогнали его. Get up, get да ты Папа-папа! ВОТ СЕБЕ! Сейчас уже они а спокойно не смогу милосвязить, чтобы он не успешен. Ого, крокодил крокожу и буду крокодить, мое. Так. Да спокойно, все нормально, мужик. ОПА! А что случилось, а? Почему вы такие грустные? Ёшкин кот, аж. это водка попала. Так, вот, раз уже не надо. Тут пыслить. Так, есть варианты Так, оглушим. А Опа. Что финал скинул. Ух ты ж <coughs> Это что у нас? Мутэйшн, ё-моё! допустим агушели типа на да. так вентикал uh, пенитрэйшен отлично так, надо еще что-нибудь сделать. Вот так. Загнать. Блин, это было, походу. Ладно, ничего страшного. Попробуем. Это... Вот так. А, задушили, точно. Так, осталось теперь одно получить. Evascation. Как это сделать интересно? Эм... Ну, Пусть... Эм... И выкинули нафиг. Эвис Криэйшн получен. Ну, ребята, вот такая вот игра. Зависит от месяц червячка. Всем спасибо за мой просмотр. Подписывайтесь на канал. И всем пока-пока!